Итак, всем привет! С вами снова я И сегодня я вам покажу вот такое изобретение. Видите, ну свет сейчас сам включится. Э, вот. Ставим таймсет. Опа! Они сами врубились, видите? Э, они сами врубились. Сейчас я вам покажу, как это надо строить. Э, строим раз, два, три, четыре, пять. Сюда также. Раз, два, три, э, четыре. Um, да, вот так вот вроде бы он строится. Вроде бы так. Так. Mm. Здесь, ну, ничего особенного такого нету. Uh, просто нам нужны вот такие вот предметы да, дневного света, красная пыль, ну, redstone тот же, красный факел, Лампа, ну и, любой, соответственно, блок. Я захотел быть, ну, железом, железным блоком ставить. Потому что, все-таки, железо это хорошо. Ставим вот так, сюда. Ну, вообще можно вот так вот, потом вот сюда, вот так. Вроде. Бы. Ага. Отсюда мы идем вот так вот, а, вот, а, два, три. А, сюда мы ставим датчик неонового света. Сейчас я включу. Ты меня обидишь Вот, а, раз, вот так, все. Я, конечно, нам другом построю, но давайте все-таки попробуем отсюда также провести. Может получится как-никак. Угу, угу. Так сейчас у нас здесь темно, да? С. Yes. да будет свет. Ну вот и все, мои друзья, я вас научил, как надо, ну и вот это мы вот, ну, закроем, Это, ну это уже ваши, как вы хотите. Ну всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, с вами был я, кит подписывайтесь на канал и всем пока.